друзья всем привет для тех кто первый раз на моем канале хочу сказать что я являюсь владельцем автомобиля kia rio 4 2019 года выпуска в комплектации Prestige, двигатель 16 с автоматической коробкой передач владею уже автомобилем чуть больше полугода и автомобиль как вы знаете что в идеальном состоянии нельзя сохранить очень долгое время и будь то любая причина да то есть не зависящая от вас вообще это возможно там что-то произойдет на дороге или кто-то вас за когда у вас будет автомобиль стоять так вот друзья сегодняшнее видео будет про то с какой неприятностью я столкнулся буквально вчера я ехал по трассе и как это часто бывает что от либо от встречного автомобиля, либо от спереди идущего автомобиля а, отлетает там какой-то предмет. В моем случае, друзья, это была щебенка от встречной фуры. не меня отлетело в стекло. Сейчас я вам покажу а, скол, какой образовался у меня на лобовом стекле. И уже все подробно вам расскажу. Друзья, напомню, что в моей комплектации Prestige стоит лобовое стекло с обогревом. И э, насколько вы знаете, что все сколы или там, повреждения стекла Они влекут за собой э, такую проблему, что э, нити подогрева начинают переламываться И, соответственно, перестает работать уже в участок, где образовывается этот скол, либо трещина Так вот, вот он сам скол Сейчас попробую сфокусировать Вот он Он довольно-таки видимый его видно издалека. Сейчас я отойду. Вот он. Его очень хорошо видно. И если присмотреться, то также там видно трещину. Сфокусируется. Вот она трещина. И идет она в сторону стойки. Давайте я вам еще покажу, как это выглядит изнутри. На самом деле обзору это не мешает, так как скол в верхней части. То есть получается вот у нас обзор. А скол у нас... Вот тут. Так, ну вот видно его, в принципе, сейчас. Вот сфокусировалось. Вот такой вот скол. Изнутри его очень тоже хорошо видно. Но, как я и говорил, что обзор не мешает, так как мы смотрим в эту часть стекла, а скол у нас в верхней левой части. но все равно неприятно, да? Кстати, многие говорят, что надо заклеить там чем-то скотчем или еще чем-то, чтобы туда ничего не попадало. Друзья, заклеивать вообще не советую, так как если вы заклеите скотчем, то от солнца у вас этот скотч просто здесь въестся. И когда вы будете отдирать, либо специалист, который будет ремонтировать, отдирать этот скотч, то он будет еще отдирать этот клей, который от скотча останется. А это очень такая неприятная процедура и довольно-таки сложная многие, наверное, сталкивались с таким а, те, кто, соответственно, занимается ремонтом стекол они сами все там вычистят, почистят все сделают как надо то есть залеплять там это не обязательно. а тут, как говорится, уже если пойдет трещина то с этим ты уже все равно ничего не сделаешь а, вчера, когда прилетел мне этот камень я думал, что эта трещина пойдет очень быстро дальше а, слава богу, что она не пошла уже прошел а, день примерно сутки она как была такая осталась на своем месте вот я кстати читал много формов что можно сделать с этим стеклом многие пишут что можно отремонтировать я сначала сомневался, что вообще его можно отремонтировать Так как все-таки здесь идут нити обогрева Что если вдруг они будут, например, ремонтировать, просверливать И повредят эти нити Но я присмотрелся и заметил такую особенность Что вот это стекло, оно как бы идет двумя слоями То есть первый слой идет просто стекло А нижний слой, он идет уже с нитями И вот повреждение получилось у меня на первом первом слое, то есть вот на лицевой стороне. Вот, Конечно, я могу ошибаться, может быть оно и не двухслойное, может просто толстое, но скорее всего оно все-таки двухслойное. Я, конечно, не специалист, много не вчитывался там в различные формы, я именно читал, что можно сделать с таким стеклом, то есть можно ли вообще его отремонтировать или сразу же покупать новое стекло, и, соответственно менять так как мой автомобиль находится сейчас на гарантии и также он застрахован по КАСКО, я решил все таки обратиться в свою страховую компанию заявить так сказать о происшествии я списался значит с менеджером с своей страховой компании на что она зафиксировала, соответственно, происшествие. Я указал, где это было, на трассе и так далее. Я почитал, соответственно, как я и говорил, что отремонтировать можно. Ремонт не повлечет за собой повреждение нитей, если они уже здесь не повреждены, в чем я, кстати, сомневаюсь. Скорее всего, нити не задеты, так как все-таки первый слой поврежден. Вот. И, соответственно, я обратился, да, как я и сказал, и договорились на том, что меня отправят на ремонт. Без проблем страховая выдала мне направление, предложила два варианта мастерских, где вот непосредственно занимается ремонтом стекол. Я выбрал одно, более-менее для себя хорошее, по хорошим отзывам. Соответственно, направление отправили туда. Так вот, на днях мне должны позвонить, пригласить на ремонт. И Соответственно, когда я поеду на ремонт, я хочу все это заснять для вас, показать, как будет проходить ремонт. Вот непосредственно стекла моего с обогревом, то есть по какой технологии они будут ремонтировать, отличается ли она от той, которая, которую делают с обычным стеклом, то есть которая без подогрева. Но, насколько я опять же знаю, как я прочитал, что ремонт он не отличается. То есть и цена даже ремонта стекла с обогревом и без него а, не, вообще не отличается. То есть технология та же самая и затраты одинаковые. Так что вот такие вот у меня новости для вас. Также, кстати, хотел еще показать одно повреждение. Тоже очень неприятное. Это вот тут вот у меня потертость. Сначала я думал, что это грязь. Так как э, был в отпуске, ездил на рыбалку, на природу. Там была грязь, дождь. Соответственно, я когда издалека смотрел, думал, ну ладно, грязь. Вроде потом отмою. Съездил на мойку, помыл. Присмотрелся, а оказывается, что это совсем не грязь, а уже потертость краски. То есть где-то, видимо, я в какую-то ямку заехал и чиркнул бампером очень неприятно машине полгода машина новая можно сказать 7000 пробега всего а уже лобовое стекло вот прилетело потертость на бампере друзья как бы я ни старался сохранить автомобиль в целости и сохранности как бы я за ним не ни ухаживал не пытался да а все равно какие-то случаи происходят от вас независимые да и Автомобиль как раз вот в идеальном состоянии все-таки сохранить не удается хоть, я не знаю, там купол какой-то на него ставить да, обклеивай пленкой там, я не знаю то есть ничего не сделаешь обидно, очень обидно то, что тут новые автомобили и такое вот происходит надеюсь, вы понимаете, да многие, наверное, тоже сталкивались с таким ну ладно, посмотрим, съездим отремонтируем и посмотрим уже после ремонта, соответственно, будет ли здесь вообще какой-то след. Ни разу, кстати, не сталкивался с ремонтом стекол. Поэтому посмотрим. Ну а на этом у меня все, друзья. Спасибо за просмотр. Также хотел еще вам напомнить то, что я создал группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Также я еще хочу вам порекомендовать... Также хочу вам напомнить, что я сейчас начинаю заниматься установкой мультимедийных систем TIS. Для тех, кто живет в Самаре или Самарской области, вы можете ко мне приехать, соответственно, предварительно позвонить или написать в ВКонтакте, в личные сообщения, либо в группе по поводу установки мультимедийной системы TIS, либо камеры. Так как все-таки многие люди покупают мультимедиа, но либо не могут сами подключить, либо сомневаются, что смогут, поэтому я могу установить вам эту мультимедию. Совершенно бесплатно, так как я только начинаю этим заниматься. Поэтому смотрите, присоединяйтесь к моей группе, пишите. Всем буду рад, всем отвечу на сообщения. Все, друзья, всем удачи на дорогах, всем пока!